Друзья, всем привет! Вы на канале про бадминтон. Сегодня мы откроем новую рубрику «Бадминтонные города». И первым на очереди у нас будет город Можайск, Московская область. Город не так далеко находится от моего места проживания. Меня туда часто приглашали, но вот появился шанс туда поехать. Итак, вперед! показывает 86 километров время пути полтора часа погода отличная ну, едем ну вот друзья уже едем по можайску Какие первые впечатления, но ну, город тоже зеленый, как и мой родной город, да, достаточно много деревьев, кустаников. дороги ровные и лежачих полицейских тоже много. Вот что меня бесит в моем родном городе в Убинске, если что я из Обнинска, вот это лежачий полицейский просто на каждом треске дороги добрались наконец-то сразу видно что здесь живут бадминтонисты посмотрите разметочка подминтонная для бадминтона а ермек один из самых главных людей для мажайского бадминтона здрасте. здрасте. Гриша, ты знаешь. Салютчики. Да, виделись недавно. Итак, друзья, при монтаже этого видео я понял, что нужны некоторые поясняющие ставки. поэтому сейчас вы видите меня уже вернувшегося из Можайска. Так вот, за два дня до поездки в Можайск мы с Григорием Воробьем снимаем для вас обзор ракеток Йонакс серии Астракс. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить это видео. Подсказку я оставлю вот здесь. Возможно, на момент просмотра вы уже ее видите. И, кстати, там случился некий epic поэтому не пропустите это видео, будет очень интересно. На самом деле, я давно хотел посетить Можайск, меня туда приглашали друзья, с которыми мы познакомились на летних сборах в Кучугурах, также звал Ермек на свои турниры, но, к сожалению, даты его турнира совпадали с Нашими турнирами, поэтому все никак не получалось приехать. В общем, я доехал. Меня встретили с шашлыком. Мы посидели, покушали, пообщались. Вечером ребята поехали на вторую тренировку, а я пошел гулять по городу. что, друзья, мы в центре Можайска, город небольшой, как мне сказали, здесь проживает около 30 тысяч жителей, что не так много для городов Московской области. Мы находимся на центральной улице Московская и сейчас мы пройдем через весь центр, дойдем до дворца спорта Багратио и посмотрим, что ждет нас на нашем пути. Итак, друзья, мы дошли до дворца спорта Багратион, это то место, где играют местные бадминтонисты. Давайте сходим, посмотрим, как проходят у них тренировки. Всё, теперь стараемся. В общем, вечером была вторая порция шашлыка. Интересное общение, в основном на бадминтонную тематику, но это очевидно. Струра договорились поехать погулять по Бордино. Среди бадминтонистов в Можайске есть местный кревет Мелс, который согласился провести для нас экскурс по музейному коплинцу Бордино. И его голос вы будете слышать за кадром, пока будете смотреть видеонарезки с тех мест, где мы бывали. Да, и на экране вы будете видеть периодически карту, где будет отмечено то место, где мы как раз находились в данный момент. Тут мы, ребята, приближаемся, по сути, к, к границе заповедника. Сейчас я покажу, что эту границу. А правильно он символизирует крест? Вот если ты сейчас будешь внимательно смотреть на него, то увидишь, причем очень оригинальная идея. Ну, в двух словах. Надо сделать стоп круглый и поставить на него сверху два градуса. Будет крест. Правильно? С любой стороны он будет крестом, просто без переклада. Вот, видите, справа что глаз. Да? да, это он символизирует крест. И он границ. Видите, откуда не посмотришь, он и будет крест, правильно? Вообще, он же называется заповедником, причем это музей-заповедник. Это один из самых вообще больших заповедников. Ну, 110 карты километров площади. Да, самых больших заповедников э, связаны с. Войны. И на самом деле это первый, первый музей на поле войны. То есть на поле сражения это первый музей в мире. За два-три дня здесь было так называемое Шевардинское сражение. Оно было 24-25 сентября. А, значит, я напомню, 27 сентября было основное сражение. Мы ну, сейчас находимся вот здесь, да? Мы вот так проехали заехали здесь. Здесь была та самая первая ставка Наполеона. Потом он переместил сюда, поближе к делу. Ему виднее было, потому что отсюда плохой обзор был. А мы находимся здесь, и здесь, по сути, два памятника и самый ключевой. И перед этим, перед главным вот этим Бородинским сражением, вот здесь было первое сражение, оно так и называется, Шевардинское сражение. И на нем тоже тысяч десять погибло, и наших, и французы первый раз вот здесь почувствовали, что такое по-настоящему русский дух, потому что здесь около 10 тысяч, по наших было, и они все порегли, они так и остались все, никто не ушел на этой батарее шевардинской. Лоншавка. это очень редкая премия, и очень... Они, кстати, на это бабло купили супер-пупер электронную карту, еще что-то попросили, молодец, И вот тот самый... а почему Орлы везде? Я, наверное, прослушал. Прям как на Кавказе Орлы. Можно Нет, с... вот тот орел, Сорвали, это единственный, собираться. тот орел, где вы первую остановку сделали, это единственный правильный орел. За моей спиной школа в деревне Горки, у нее свое собственное название Сварашиловская школа. И так как мы в 89 году переехали в деревню Логиново, это 2-3 километра отсюда, буквально через год, уже в 90 году, мы в этой школе, в начали играть в бадминтон, потому что мы до этого 5-6 лет играли у себя на родине, учились мы там, и здесь решили играть. Играла вся семья. Это я, жена и двое детей, которые учились в этой же школе. Мы договорились с руководством школы. 90-й год. Никому уже ничего не нужно было, никаких спорта, Нас спокойно спустили. И мы занимались года два в этом зале. И, по сути, можно сказать, что Можейский клуб бадминтона начинался со спортзала этой школы, Маршиловской школы, Можайский район Московской области. Друзья, на этом обзор Можайска, как бадминтонного города, подошел к концу. Приезжайте сюда на турниры, здесь они проходят регулярно. Если будете проездом, посетите тренировки. Здесь интересные соперники, вплоть до стабильной группы с по рейтингу ЛАП. Тем более тренировки здесь бесплатные. Да и просто посетите город, посетите места сражения русской армии с армией Наполеона. И не забывайте сделать вот эти вот две главные вещи. И до встречи!